Всем здорово. здорово! Сегодня у нас спортивный челлендж с шариками. Потянуться пять раз. Раз, два, три. Выбить на голове мяч пять раз. все, всё, всё даба, да, да, вы не попали, шарик, всё, да теперь что? я бросаю. Выпить колы? А кому выпить колы? <связь> Чёт 3-0, можно мешать. Всё, и... такое а? это вообще? А кто выожить тебя?